Крючок Марусега номер шесть без пленки сверху носик сиреневая лосановая нить. хвостик оранжевая органза ниточки очень тоненькие поэтому а берем не три как обычно а чуть побольше 4 Формируем не слишком толстое тело. Основной цвет будет Тред Али. Такой вот. Закрываем всю черную монтажку. Ну и заодно как бы доформируем тело. Монтажка очень тонкая. Поэтому под вот слой сделать более толстой нитки черной. У нее грин-оливы. Ножки будут наши. Отрезаем по сантиметрику. Перегибаем на нитке. Подводим к низу и крепим. Крепим хорошо. Одной. И с другой стороны. Закрепили. Крепим следующую пару. Перегибаем, подтягиваем, прикрепляем. Следим, чтобы четко по низу они проходили у нас. Следующий сантиметрик. Перегибаем. Подтягиваем. Хорошо прикрепляем, чтобы Хариус его не выдрал. Ну еще одну, еще один сантиметрик, перегибаем. Подтягиваем книзу и хорошо прокрепляем. Эти вот все волосинки надо убрать. Иначе, когда мы начнем покрывать лаком, они будут все торчать. Внешний вид мушки очень сильно испортится. Так, ну что делаем теперь? Как бы наискосок так вот. Режем. Расщепляем наши ножки. Маленько почесываем, как бы распушаем их. Ну и все, покрываем сверху уэф лаком, аккуратно, чтобы не промочить наши ноги. Даем маленько впитаться этому делу. Головка будет Fire Orange. Она же и точка атаки. у нас впиталось это дело все подсушиваем Ну и хакал. Перо гризли. Арис. Вот такой вот гамарусик. Хотя это может я думаю, что это гамарус. Что там себе думает Харрис, я не знаю. Вполне возможно. Какой-нибудь другой леской такой же есть. Потому что для Гамаруса сильно маленький крючок. А на большем крючке почему-то он не работает. Так что не уверен, что Хариус думает, что это Гоморос. Вот такая вот муха.